Такой. Хомяки с кошками не дерутся. Да ну, вот так прямо сказал. Сижу дующая а тут Рики как залез в это колесо клаки. Как давай там с ней это чики-пуки. Лайк видосиком лепи, комментарий напиши, И подписку скучный и А вот ветки привет лови. Как, как, как, Станет нас три миллиона, три, три лимона, три, лимона, три лимона. Желтеньких лимона, мяу-мяу-миллиона, мяу. Интересно, а что это такое? Какая-то что-ли посылка? Тихо, не идет. Все, на прогулки больше никто не ходит. Почему? Как, как это? Пока не наденет защиту. Я готов надеть что угодно лишь бы гулять. Даже доспехи рыцаря киса Алиса. Ой, отстань мячу. Ну что ты, ну правда? А, а они тяжелые? Полный комплект боевых доспехов обычно весит до 25 килограмм, плюс шлем килограмма 4. Ой, Эйвен, как всегда. Че? Да ну, я в этом даже встать не смогу. Ну, ваша защита, которую я купила, весит всего несколько грамм. О, ну это меняет дело. А, но это же просто какая-то резиновая штука. От чего она может нас защитить? Угадайте. Может, ее надо съесть? Мишке лишь бы что-нибудь съесть. Ни в коем случае нельзя это есть. Может, ей играть надо? Играть ею тоже нельзя, Юмичу. Не, ну, а, а что тогда? Я сдаюсь. А я, кажется, знаю. Ее надо с собой носить. Почти, киса Алиса. Идите кто-нибудь сюда, я покажу, как ее надеть, и вы поймете, что это. На надеть? Делаем все по инструкции. Я как парень-чур первый пробую. Удаляем вот эти вот маленькие перемычки. Достаем из пакетика три специальных светоотражателя. Размер можно регулировать. Надеть. Продеваем. Затягиваем, но только не сильно И не слабо, чтобы между ошейником И шейкой влазили ваши Два пальца. А теперь крепим Наши светоотражатели, чтобы их Было видно. А -а -а, я не хочу светиться в темноте Как зомби. Эй, Ван, они Не светятся в темноте, они всего лишь Отражают от себя свет. Например, свет от Фар автомобиля, и водитель тебя увидит Если что вдруг. Ну и от чего нас может защитить простой ошейник? А вот и не простой. Это ошейник Фареста от компании Байер И он помогает защитить вас от и клещей, которыми опасны любые прогулки на улице. Некоторые питомцы погибают от этих мерзких паразитов, и каждый ответственный хозяин должен не забывать заботиться о своих питомцах, особенно сейчас. Крутяк, но только все равно непонятно. Что тебе непонятно, Юми? Как? Да, как даже непростой ошейник может защитить нас от блох и клещей? Ну, когда ошейник надеваешь, он начинает взаимодействовать с вашей кожей и шерсткой, и то, что входит в состав этого ошейника, постепенно за один-два дня распределяется по вам. И всякие мерзкие паразиты, когда попали на вас хотят скорее убежать не успевая вас укусить а если они уже есть они погибают пока киска алиска спит Какая вкусная мышка Думала убежать Ох, Все это звучит очень впечатляюще Да, но вот А сколько это работает? До восьми месяцев защиты, Софиша Но теперь мы не сможем спать с тобой в кровати И ты не будешь нас гладить Вы что, я же не паразит На меня это не действует Я могу вас и гладить, и брать в кровать, ничего не меняется Крутяк, мы, мы прям как в игре Ага, у нас теперь повысилась защита Ну да Ань, всем кто нас смотрит, нужно оставить внизу в описании ссылку. Чтобы они тоже пошли и заказали своим питомцам такие штуки. Эти клещи жутко опасные монстры. И блохи тоже переносят всякие болезни. Конечно, ведь наши зрители ответственные хозяева, а учитывая, что ошейник работает до 8 месяцев, получается это совсем недорого на такой срок. Э, ну и где моя защита? Я хочу гулять. Вообще-то она уже на тебе, киса Алиса. Так это был не сон, а? ну, все, всем пока. Киса Алиса, подожди нас, мы тоже в защите. Нам тоже нужно гулять. Она, Покатите, а ну стой. Пока ты обедать-то Хватит э, есть траву, хотя она вкусная. Вы что, хватит есть траву, хотя она вкусная. Ладно, хотя бы травой пообедаю. Да, угощайся. О мой кошачий бокс, с кем я живу? Круто мы погуляли, да? Да, да, класс! И супер влог на Magic Family сняли. Да, про то, что случилось в том гнезде Алистов. И не только в нем. Он уже через пару дней выйдет на том канале. А давайте сегодня рассказывать истории из детства. О, прикольная идея, Юмичу, что-то про себя в детстве. О, классно. Сегодня чёрт я первая начинаю. История из моего детства. Как-то раз в один прекрасный день, когда я была маленькая, я как обычно занималась супер важными делами. Прыгала по полкам, лазила по тоннелям, ловила хвост покемона юмичу и драла его как веник. В детстве это было одним из моих самых любимых занятий. Да уж это точно. Опался веник. Киса Лис, давай к истории уже. Ну так вот, Аня решила нас познакомить. Мы же уже были знакомы. Да нет же, не с вами. А с кем? А я не сказала? Нет. Но а, ну с хомячками, Рики и Лаки. Она рассказывала об этом на канале, сидела и все болтала и болтала. А Юмичу вечно лезла ко мне своим языком, и мы все это время решали, кто из нас круче. А по-моему, мы играли. Ну ты, может, и играла. А я лично, когда была котенком, всегда хотела тебя победить. Ах ты, а я? Ладно, проехали. Что дальше-то было? Ну вот, значит, принесла мне этих коттеджи гигантские в комнату. Я ж тогда не знала, кто такие хомячки. И вообще, кроме собак, никого не видела. Да я сама думала, что я собака. А тут такие существа мелкие ползают, что-то там ворошкаются, шибуршатся. Я думала, это супер-мега-маленькие собачки. Но тогда почему Аня не разрешает мне с ними познакомиться? И почему собачки живут в своих мини-коттеджах? У них Свои туннели не как у меня, свои домики совсем не такие как у собак, а еще они зачем-то бегают в какой-то странной штуке, быстро-быстро, как у них только ноги не отваливаются, и почему они выглядят по-другому, и самое главное, почему они так вкусно пахнут, как, как еда, ты что хотела их съесть? Ну, я была ребенком, я не знала тогда, что большие котики любят полакомиться маленькими грызунами. Поэтому нет, я просто хотела с ними играть. Даже Юми не могла меня надолго отвлечь. А вот Аня, видимо, что-то знала. Поэтому, когда я пыталась отделаться от покемона и упросить ее открыть домики этих мини-догов, она сказала, что я буду с ними знакомиться только под ее присмотром. Короче, просто занудство какое-то. Она говорит... Ну что, ты готова киса Алиса? Я говорю, да, да, доставай уже. Ты уже привыкла к запаху? Да, да, да, да. Точно все будет хорошо. Да что такого-то, ну? И наконец-то открыла заветную дверь. А расскажи самую жесть. Роди, Покемон, я еще до этого дойду. А что было? Погодите. Короче говоря, достает Аня его из коттеджа. Я смотрю и не понимаю, куда он делся-то из коттеджа вдруг. Так же его вытащила. Ну, ты ж потом его заметила или, или, или как, И ты бегом пошла знакомиться, да? Ну, почти. Я решила в дом залезть и посмотреть, куда он пропал-то. Аня, как всегда, занудничает и говорит, Киса, Алиса, куда ты лезешь? Ну-ка, вылазь оттуда, давай. Я говорю, зверек исчез, ты что? Отвечает. Ты что? Ну вот же он у меня балка. И тут я вижу точно. Как я не заметила? Вот так мы начали знакомиться с Рики. Я ей говорю, покажи поближе, дай понюхать. А он меня в ответ тоже вроде понюхал. А я такая, ну, ну и классно, что собака маленькая, ну и ладно. Аня говорит, какая собака, это же хомяк. А я такая, а, ну хомяк, ну ясно, понятно. Но домик у него прикольный. Я тоже себе такой хочу. А вот это получается, беленькая, это тоже, что ли, не собака, тоже хомяк. Аня говорит, смотри, у них еще домик вот такой дерево. Они тут бегают, сидят, колёчка крутят, на котельках качается. И тут я затаилась и хочу его хвать. Аня опять начинает, ты что, нельзя, это же хомячок, киса Алиса. А я такая, и что, драться с тобой нельзя теперь. Аня говорит, нельзя, как будто я ее спрашиваю. Ты говорю, сам отвечай за себя. А он такой, хомяки с кошками не дерутся. Да ну, вот так прямо сказал. Ага, сказал и пошел. Я говорю, ты что, какая тебе кошка? И кто такой хомяк? А он тут подходит из-за угла и говорит, ну смотри, я хомяк, а ты кошка, просто маленькая. Собака, слышь, я вспомнила этот момент. Ага, потом сидим мы, значит, с ним разбираемся, а тут Аня приносит эту белую лаки. Я ей говорю, ты тоже хомяк, да? А она говорит, да, я хомяк, а ты кошка. Ай-яй-яй, ты туда же, вы что сговорились? И тут Аня, не трогай, не обижай, ой, да больно надо было. Сижу, дуюсь, а тут... Рики, как залез в это колесо, Клаки? Как, давай там с ней, это, чики-пуки... Я им говорю, вы что, вообще что ли, что позоритесь на людях-то? И они вроде как успокоились, а потом опять, давай, что-то там суетятся, там целуются, обнимаются, ну вообще. <каклев> киса Алиса, какие еще чики-пуки? Настоящие чики-пуки, понимаешь? Аня потом ему говорит, Рики, ты что, нам дети не нужны? Э -э -э, зачем такие подробности? Ох, киса Алиса, ну даешь? А чё, они же делали, чё? Вот именно, чё к ней пристали? А потом Рики как с домика шлепнулся. Аня как мамка такая, ой-ой-ой. Потом они их еще отпускали, они бегали, а я всю дорогу сдерживалась, как бы не тронуть их лишний раз. Я ж тогда не знала, что большие котики едят мышей, а хомяк это почти что мышь, поэтому во мне инстинкт такой был. Хотелось поймать, поиграть, подраться, покусаться, может и зажрать, но я никогда Рики Лаки не обижала. Они все равно для меня стали частью семьи. Да уж, а когда я была маленькая, я постоянно куда-то залазила и не могла потом оттуда выбраться. А я, когда был маленьким, я вечно где-то ходил-бродил, и Аня меня все время теряла. А я, а я... А давайте, давайте, ребята выберут, кто в следующий раз будет рассказывать историю с детства. И напишут в комментариях и поставят лайк, если хотят еще. А пока идите смотрите видео на Magic Family. Юмич, вот обязательно так суетиться.